Итак, серия первая. Взгляд влево был бы признаком страха, Взгляд вправо был бы признаком сна. Мы знали, что деревья молчат, но мы боялись, что взойдет луна, как мы вернуться домой, Когда мы одни, как нам вернуться домой, И не было грани между сердцем и полночью. Не было сил отделять огонь от воды. Мы знали, что внутри нас свет, но мы искали след полынной звезды. Как нам вернуться домой, когда мы не будем? Как нам вернуться домой? Но как верить в такие бездарные дни, Нам брошено между сердцем и солнцем, Нам потерянным там, где подаст летни, Как нам вернуться домой, когда мы одни? Как нам вернуться домой? Как нам вернуться домой? Когда мы одни? Субтитры